Киев в прямом смысле территориально блокирует Донбасс. Запрет на пересечение линий разграничения на общественном транспорте выписала Украинская служба безопасности. Павел Прокопенко, ТВ-центр. Стран ЕС на сегодняшнем заседании в Брюсселе согласовал продление экономических санкций против России и в отношении Крыма. Об этом сообщил Интерфаксу дипломатический источник в институтах Евросоюза. По России продление на 6 месяцев по Крыму на год, сказал собеседник агентства. Он добавил, что решение должен утвердить 22 июня Совет ЕС по иностранным делам. На это сообщение уже последовала реакция из Москвы. Так, министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти при составлении прогнозов экономического развития страны учитывали возможность продления санкций. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в санкционной политике Россия придерживается принципа взаимности. При этом он добавил, что надо еще дождаться окончательного решения Евросоюза.